пожалуйста, какой конкретно, может быть, вопрос ты решала с помощью прибора Паркис, да, как это все было и какой результат ты получила. Благодарю, здравствуйте. Светлана, город Житомир. Прибором я пользуюсь уже три месяца, вся моя семья. И я счастлива, потому что я обладаю, действительно, у меня есть такое чудо дома. Почему? Потому что моя прекрасная дочка, она первоклашка. И мы начали ходить в школу, и мы не пропустили с начала учебного года ни одного дня. Раньше... Раньше мы часто сталкивались с простудными заболеваниями. Это проходило длительно, это проходило с температурой, сложно. Сейчас с помощью прибора Parcus Medicus такие состояния выравниваются за день-два, ну, конечно же, я как мама счастлива, потому что это меняет качество жизни моё, моих близких. И, кроме того, ну, это круто, когда ты забываешь дорогу в аптеку. И это экономия средств огромная. Кроме того, помимо дочки я пользуюсь. Прошла диагностику и очень интересно получается, когда ты ожидаешь получить один эффект, а получаешь случайно еще один. То есть я делала лимфодренаж, и на второй процедуре у меня просто исчезла фиброзно-кистозная мастаботия, которая длилась уже... Ого, сколько? Конечно же, мне это все очень нравится. Я понимаю, что я только-только прикоснулась к этому, и тут еще не паханное поле, тут нужно э, изучать, расширять свои границы и вообще понимать, откуда <сос�>, берутся заболевания, и работать над этим. Э, я счастлива и рекомендую всем спасибо э, огромное Леву Владимировичу за обратную связь, за поддержку, консультации. Павлосенко Игорю Ивановичу за разработку. Ну и всем вам спасибо. Добрый вечер, меня зовут Ольга. Я из города Черкаса. В сентябре месяце я прошла обучение по электротоковой коррекции. И с удовольствием теперь воплощаю в жизнь свою детскую мечту стать доктором. Лечим всех своих родных а Вот по поводу детей, которые в школу ходят Я племянница так успешно лечила Она так немножко на меня озрилась, Потому что пришлось в школу идти Заболела Пришла со школы Вот ребенок просто заснул на уроке Потому что температура общем, ОРВИ, Ее отправили домой а Сестра как раз уехала в командировку ну и тут тетя с Паркисом пришла. Ну так, да, поставили одну программу скорую помощь. И все, вечером пришлось делать уроки и идти на следующий день в школу. Она, конечно, расстроилась, ну, что делать. Зато очень, наверное, подросток. И вот программа по коже прыщи, там такое... Она сразу эффект увидела и очень злилась на родителей, что они не дают пользоваться паркесом сколько сколько ей нужно. Потом я скажу очень такой был показательный пример. Я еще как бы практикую, то есть у меня еще клиенты появились, новая профессия благодаря Изи Визе. А, и вот одной клиентке а, было лопнувший капилляр прям на веке. А, то есть убрать его другими методами, ну, как бы не представлялось возможным, мы решили попробовать а, программой в а, паркесе сейс капилляры. Было очень интересно, что а, через два или три дня она ко мне пришла и у нее этот ну, большой капилляр он просто исчез. Ну вот лазером это убрать просто невозможно, потому что человек лишится зрения. Вот. И она, ну она себя как бы не видела, вот, я говорю, так у тебя прошел вот этот, вот эта точка над «да» сразу в зеркало. Ну в общем, это был для нее ну, такой, она не ожидала такого быстрого эффекта. Еще могу сказать, люди, которые страдают болями в суставах, у них очень быстро происходит но изменения положительные, то есть э, прекращаются боли даже после первых сеансов э, лимфотренажа вот электро-микротоковой коррекции. Ну, далее, конечно, э, чтобы не запустить это всё, это специальными программами, артрозы, артриты, но люди, которые годами лечились, допили таблетки, кололи уколы, капельницы, все такое, то есть э, это такой лайтовый метод без уголов, без таблеток, вот, очень. И еще скажу, что э, практически все клиенты, они очень успокаиваются после э, электро коррекции, некоторые спят, некоторые храпят, серьезно. Ну вот, и некоторые приходят делать процедуры на лице, и говорят, блин, ну я как вот релакс получил, вот вообще или получила там, и вообще хочу просто дополнить что просто работая над телом эффекта конечно мы не добьемся потому что нужно делать все в комплексе разум тело и душа и вот как раз в паркесе есть программы которые помогают восстановить энергетику то есть это программы Альфа-состояние, тета-состояние, вот программа «Успех», программа здоровья. То есть можно и энергетику, то есть духовные какие-то составляющие благодаря этим программам подтянуть. Ну и разум, естественно, ну, мы должны осознавать то, что мы делаем. Вот. Спасибо. день, okay. Меня зовут Татьяна, я из города Хмельницкий. Я очень счастлива, что есть обладателем чудо-прибора Паркис. В моей семье он уже больше двух месяцев. Я его приобрела для своего отца. Ну, как Света сказала, здоровье близких – это всегда и качество моей жизни сделали мы, мы ему диагностику и начали мы его лечить. Ну как взрослые люди все привыкли выпить таблеточку, и чтобы все прошло мгновенно, а тут какие-то приборы я ему при, принесла. Я каждый раз что-то новое экспериментирую. Вот что могу ответить по отцу, что ну вот отметить, что он стал более в позитивном. Он мне такой немножко как это ему все, все со слова нет начинается в жизни. Вот. и он стал более спокойный, у него улучшился сон, у него проблемы с в общем. Суд, ну, сосуды. Сосуды, да, извините, мне родной язык украинский. Проблемы с сосудами. И из-за этого у него ну, плюс еще вес лишний больше 100 кг, ему как бы проблемы ну, тяжело ходить. Вот. И он где-то после недели-двух, наверное, вот отметил, что стало легче, но это показательно стало тем, что он стал лег... реже пить обезболивающие. Он уже больше двух лет на, ну, на медпрепаратах. Вот. на поскольку дедушку лечим, у меня еще есть маленький ребенок, ей три годика, мы ходим в садик. Это тоже всем известно. Ребенок три дня в садике, там по 3 четыре недели дети сидят дома, но мой ребенок ходит в садик регулярно опять же, значит только у нас слава Богу, хороший садик это вы так считаете? это вы так считаете? ну может быть ходит с удовольствием, да, значит прихожу, ну вечером замираю ребенка с садика вижу насморк уже глазки так подблестели сразу там программку скорая помощь лимфодренаж носоглотка орви потому что я ж не врач не знаю что это или простуда или орви включаем все по максимуму Утром просыпаемся, ребенок здоровый, вот. И еще вот ну опять же огромная благодарность Олегу Владимировичу за обратную связь, потому что это действительно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну еще пока года нету, он на связи. Возник такой вопрос, что когда вот, например, были там вот простудные заболевания, то есть ты его пролечишь медикаментозно и буквально неделю-две оно возвращается обратно. В Паркисе есть такое чудо накопление, еще добавили одну программу восстановления иммунитета. Да, для меня, возможно, как для мамы это немножко больше времени, потому что мне надо с ребенком каждый день, там, две недели с ней поработать в определенном комплексе программ, но я точно знаю, что мне не надо идти в больницу, ой, в аптеку, в больницу и собирать, в общем, все дополнительные болезни и тратить деньги. Вот, То, это что касается простудных, еще хочу сказать, что вот буквально на этой неделе, в среду имела такой, опять же, очередной эксперимент, ребенка после сада забрали там родственники в гости, накормили сосисками, пришла домой вялая такая, в общем, легла спать, уже не ужинала. Где-то в два ночи проснулась, рвота и под утро рвота. И утром тоже как бы завтракать не хотела. Ну, вроде бы так прошло. Бегает шустро, идем в садик, идем. Попела воды уже на выходе опять. Остаемся в дом. Ну, дома. Правда, я как-то сразу дала медпрепарат, там один онтоцифрон, это он сразу останавливает рвоту. И тоже мама мне говорит, уже в 12 температура, надо ехать к врачу. Я говорю, мам, зачем мне врач, если у меня есть коробочка? Ну, мы так думаем, я же по-детски называю. Пишу Олегу Владимировичу, Олег Владимирович, такая-такая ситуация. Он пишет, там написал программы, там, ну, опять же, это скорая помощь, лимфодренаж и пищеварение, там есть дисфункция пищеварения. Ну и поскольку это, опять же, идет нагрузка поджелудочная, печень, там последовательность, я поставила эту программку. И еще, опять же, благодаря чату, который вот ведет Олег Владимирович и все пользователи, очень много пролистыва можно для себя понять. Я там одна бабушка писала про своего внука, что в день она ставила несколько раз. И я тоже поставила днем просто, вечером одела рукавички для деток, там до 12 лет, можно использовать ладошки и ну, ступни. Я вечером провела эту процедуру, она у меня ночью еще спала с этой коробочкой, мы утром пошли в сад. Без, опять же, без врачей, без скорой помощи, без ничего. Ну, то есть пока, вот Пар как бы дети... Парти с нами. Да, парти с, с нами. Я... Спасибо огромное. огромное. Да, да.